Но больше интерес публики вызвал 55-тонный самосвал. Кстати, трансмиссия здесь устроена вполне традиционно. Крутящий момент от двигателя на колеса передает гидроавтомат. Более тяжелые машины имеют гибридный привод.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 С российской стороны экспозицию дополнила техника Россельмаша, Петербургского тракторного завода и, конечно, Камаза. Но этим экспонатам мы посвятим отдельные выпуски новостей из колес.